всем привет друзья вы часто спрашиваете куда проинвестировать вложить 100 долларов может закинуть какую-то там пирамидку да и заработать но если уже брать вот такую маленькую сумму я считаю что пирамидка вам здесь не поможет вам нужно обратить свое внимание как минимум на криптовалютный рынок и сегодня я начну э, серию наверное, с таких видео я буду давать э, по моему мнению которые я приобрел альткоины именно монетки с стоимостью до 1 доллара, которые я бы закупил вот на эту же сумму там, на 100 долларов. Ну, естественно, если у вас есть 1000 долларов и больше, вы также само можете инвестировать. И я более чем уверен, здесь вы получите профит. Может не сразу, может это будет в долго, в средний срок, но на криптовалютном рынке, если выбрать хорошие перспективные проекты, Практика показывает, что на дистанции всегда инвесторы в плюсе. Я имею в виду инвесторы, не трейдеры, которые внутри дня пытаются что-то заработать. Много людей, новичков на этом теряют. Мы, мы сейчас говорим с вами про инвестицию. Итак, на сегодня я взял топ-3 альткоина. Они будут фундаментальные, как по моему мнению. Они, можно сказать, старожилы уже на криптовалютном рынке. И у них... Я считаю, самая маленькая вероятность соскамиться, да, то есть закрыться или захлопнуться, назвать как это хотите. В общем, кому эта тема интересна, присаживайтесь, начинаем. Ну а перед просмотром видео рекомендую взять и подписаться на мой телеграм-канал. Там я, как всегда, даю информации побольше, всегда даю одну из первых куда я инвестирую, какие там монеты и криптовалюты покупаю, где я пытаюсь заработать, в том числе и на хайпах, каких-то пирамидках. В общем, все, что есть в интернете для заработка, там я даю информацию. Также часто я провожу конкурсы, розыгрыши, где вы можете поучаствовать и абсолютно бесплатно выиграть свою там первую криптовалюту или добавить к соответствующей, которая у вас уже есть. Поэтому подписывайтесь, буду рад видеть каждого. И начнем, мы, друзья, с такой монетки, как Stellar Lumen. Я считаю, она не то что недооцененная, она как-то всеми забытая, что ли, я не знаю. Вот, я даю ей, к примеру, даже большее предпочтение, как Ripple. Ripple я в обзор не взял, хотя он тоже имеет место быть, потому что он э, до недавно перешел за доллар и стоит чуть дороже. Но Stellar, как всегда его считали, альтернативной, э, э, альтернативой Ripple. Именно потому что Stellar занимается и внедряется более в сферу банковских каких-то сфер, услуг и позволяет создавать, отправлять и торговать цифровыми представлениями, всех форм денег, долларов, песо, и все что угодно. То есть это такой блокчейн, сеть для хранения и перемещения денег. У него очень низкие комиссии, их практически отсутствует и очень быстрые транзакции. То есть для перемещения вот именно денег цифровых Stellar это, наверное, один из топов, которые есть на рынке. Я не буду сейчас детально даваться в обзор. Я просто скажу, что для себя я эту монетку взял. И давайте посмотрим, по какой цене вы можете тоже ее приобрести. Я открою дневной график. Мы видим, с у нас была отличная коррекция. Я для себя чертил уровни, где я жду Stellar. Я в себе взял монетку в криптокопилку. Очень хорошая цена была, видите. 20 центов, и сейчас мы дали, в принципе, хороший рост, откорректировались, и сейчас похоже на то, что Stellar продолжит свой восходящий путь. Но все может быть и по-другой. Мы можем скорректироваться еще раз обратно в зону 20 центов, можем даже просесть, и на этот случай это будет просто супер, потому что мы с вами всегда сможем дешевле его купить. Но, к примеру, что делать людям, которые которые не купили по 20 центов, вы сейчас присматриваетесь. Я рекомендую в любом случае брать и покупать монету даже по рынку. Это хорошая рыночная цена на долгосрок и средний срок. Потому что мы с вами лучшие цены никогда не можем там, угадать, предвидеть или еще чего-то. Потому что если брать, например, от 20 центров сейчас рост, да, был процентов, он хороший, вроде уже и поздно брать, несмотря на маленькую коррекцию. Но если брать отходил, у нас серьезная коррекция, поэтому в принципе цена приемлемая. Мы еще здесь можем долго болтаться, а можем с этих значений уже пойти вверх, и я Stellar как минимум жду по доллару в обозримом будущем. Поэтому это одна из первых монеток топовых, которые должна в вашем портфеле быть. И в любом случае она вам принесет профит. Следующая, вторая монетка это децентрализованный блокчейн. Это трон Всеми нами любимый. Я давал на него обзор более подробно. Ссылка справа вверху, либо ищите. У меня на канале есть. Я не буду сейчас сдаваться именно в обзор. Все мы знаем, что трон является топовой монетой, я считаю, она, если брать по рынку. Ее стоимость сейчас несколько, не то что занижена, но я бы не сказал, что она там очень сильно росла. Давайте посмотрим, где мы можем трон купить. Я э, вот тоже чертил линии, видите две зоны, к первой зоне упала, здесь немного трона я прикупил и сейчас хороший дает профит. Но опять же таки, по рынку вы можете брать на долгосрок, трон расти в любом случае будет. И я более чем уверен, что с этих значений трон в обозримом будущем мы можем увидеть даже по доллару. А если по доллару с этих даже значений брать, это как минимум X10, то есть 1000%. Все мы пользуемся с вами переводом USDT. И я более чем уверен, также можешь написать в комментариях, вот ты USDT переводишь э, в какой сети? TRX, ERC20, там BIP20. Я более чем уверен, практически все переводить ТРЦ-20, потому что комиссия очень низкая, очень быстрые транзакции, и трон подходит как нельзя лучше для этого. Поэтому трон я ставлю э, сразу после стеллара и монетка должна быть у вас в портфеле. Это фундаментальный сильный токен, который переживал и криптозиму. Я считаю, он на рынке жить будет, и ее сетью будут люди пользоваться. И третья монетка, ребят, это вечень. Я тоже делал на нее обзор. В любом случае, в портфеле у вас тоже должна она будет. Она стоит тоже до доллара. У нее хорошая цена, и в обозримом будущем я тоже вижу цену в доллар по этой монетке. А с этих значений это тоже около 10 xol. Обзор также можете посмотреть у меня на канале или вот ссылочка справа вверху. Напомню, что... Эта монетка, она решает экономические проблемы, да, то, что мы с вами покупаем, перевозим, она предназначается для того, чтобы мы с вами могли отследить поставку, качество, э, наличие там, товара, особенности брендов, да, за которые мы платим хорошие деньги и иногда нам подсовывают какие-то подделки. И благодаря этой криптовалюте мы с вами можем обезопасить себя и не попадаться на подделки в обозримом будущем. Я считаю, Вечейн тоже очень хорошим, фундаментальным, сильным токеном, который рекомендовал я тоже недавно покупать. Он бился, да, дошел до нашей первой части. У меня немножко я его прикупил на 30%, дальше я ниже еще его ждал. К сожалению, он сюда не сходил. Но опять же таки, с этих значений вроде и рост хороший, но если у вас монетки нет по текущим, в средний срок на долгосрок. Вечер э, очень хорошая цена. То есть вы можете брать все эти три монетки, вот, к примеру, если у вас там 100 долларов мало денег, вы можете взять сейчас по 30 долларов, по 33 там каждую и ждать там в течение какого времени она вырастет. Если она будет ниже, ниже проседать. Вот видите, значения, в которых мне бы хотелось ее увидеть опять, от в районе 5 центов, а еще лучше в трех. То есть даже если я беру с этих значений, я не расстроюсь, если оно упадет ниже. Ребят, это самый огромный шанс закупиться пониже. Не надо бояться, когда рынок падает. Если рынок падает, все бегут с рынка и продают. Это хорошая возможность войти в рынок и начать покупать. Ну и для диверсификации я вам даю как минимум три монеты. Даже в чем я занимаюсь, если вдруг что-то с одним проектом случится... Но это старожилы фундаментальные, конечно, монеты. Я уверен, что с ними все будет хорошо. Вы берете и в дальнейшем можете докупать на просадках. От вас я, ребят, жду э, в комментариях, как вам эти три монетки, готовы ли вы приобрести. Может, они у вас уже есть в портфеле. Также скажу, что это была как бы первая часть. да, И во второй части я напишу еще несколько монет, которые стоимостью до 1 доллара, которые, я считаю, обязаны быть тоже в вашем портфеле. Там будет риска побольше, но процент потенциальный роста может быть тоже побольше, соответственно. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока!